потому что свет, как оказалось, представляет собой волну. Более 150 лет ученые спорили о том, является ли свет частицей или волной. Понять природу этого удивительного явления было непросто. Оказалось, что те и другие правы. Свет представляет собой частицы, фотоны, а распространяется он в пространстве в виде волны. А это значит, чтобы понять, как себя ведет свет, надо рассмотреть поведение волны. Что же такое волна? Волна – это колебания, которые распространяются в пространстве в течение времени. Волны могут быть разной природы – механические, звуковые, световые, электрические. Все волны обладают энергией и распространяются в разных средах. Просто их не везде можно увидеть, а лишь почувствовать или зафиксировать специальными приборами. За счет колебаний или вибраций волны могут передавать энергию через твердые тела, жидкости, газы, а свет может распространяться даже в пустом пространстве в (вакууме). Волны любой природы имеют такие важные характеристики, как длина и частота. Частота волн – это число колебаний в секунду. Одно колебание отмечено на рисунке зеленым цветом. Длина волны. Это расстояние между точкой на одной волне и той же точкой на следующей волне, например, между двумя пиками или двумя впадинами. Если бросить в воду камень и понаблюдать за кругами вокруг него, то можно увидеть, что форма волны изменяется. Она сначала возникает, а потом по мере распространения сглаживается и пропадает. Волна при этом как бы растягивается, становится длиннее, а частота волны, то есть колебаний, затухает. То же самое наблюдается и при распространении звуковой волны. Звук представляет собой колебательное движение любого тела, например голоса, натянутой струны или крылышек комара, которые передается по окружающему воздуху. Мы слышим звук, когда звуковые волны достигают наших ушей. Скорость звука составляет 340 метров в секунду. В зависимости от длины и частоты звуковой волны изменяется высота звука, которую мы слышим. Высота – это свойство звука, которое зависит от частоты, то есть от числа колебаний воздуха в секунду. С увеличением частоты колебаний высота звука растет. Мы наблюдаем это, например, когда мимо проезжает автомобиль. Так при приближении автомобиля к наблюдателю звук мотора или сирены становится выше. Когда же автомобиль удаляется, то звук его по отношению к наблюдателю понижается. А происходит это потому, что при приближении звуковая волна сжимается и частота колебаний повышается. При удалении автомобиля волна растягивается, ее длина увеличивается, а частота колебаний наоборот снижается. Это явление объяснил австрийский физик Кристиан Доплер, поэтому его называют эффектом Доплера. Эдвин Хаббл применил эффект Доплера и для исследования световых волн. Световая волна, как и звуковая, тоже имеет длину и частоту. Здесь лучи света, в зависимости от длины и частоты, имеют разные цвета. Причем все эти разноцветные лучи содержится в обычном дневном свете. Это обнаружил великий английский ученый Исаак Ньютон еще в 17 веке. Он установил, что наш дневной свет вовсе не белый, он является смесью лучей разного цвета, от красного до фиолетового. В ходе экспериментов Ньютону удалось разложить белый цвет на отдельные цвета. Ученый направил через дверную щель пучок дневного света на треугольную стеклянную призму. Это фигура в форме пирамиды с плоскими полированными гранями. И увидел, что луч света не только преломился, но и расщепился на составляющие его цвета. На противоположной стороне ученый получил радужную полоску из семи основных цветов, которую он назвал спектром, что означает образ, изображение. Тот же эффект мы видим, наблюдая радугу, где в капельках воды после дождя преломляются и распадаются на составляющие цвета лучи солнечного света. А преломляются они по-разному потому, что имеют различную длину и частоту волны. Самая большая длина у волны красного цвета, а наименьшая у фиолетового. Наш глаз и мозг воспринимают различные цвета именно благодаря разной длине волн световых лучей. Все цвета располагаются в спектре в определенном порядке. Чтобы запомнить их расположение друг за другом, придумали такую фразу, где каждая начальная буква слова соответствует одному цвету. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.